не так. Мы должны были пойти вот так, а пошли вот, а хотим пойти, оказывается, вот сюда. А дело было так. Отжигаем в Хилтоне на Бора-Бора. Девушки отжигаются в Хилтоне. Надо тогда дело снять скорее, а то пока оружие только в кадре. Бора-Бора и экипаж Леди Мэри, который крадется вдоль рифов Который потратил почти весь интернет Мы да, решили спасти хилтонцев от интернета, пусть наслаждаются видами И взяли весь интернет на себя, накачали кучу фильмов, обучающих программ И вообще, короче Мне сказали сказать, что мы славно отожгли на Бора-Боре А что такая грустная? Мы так славно отожгли на Бараборе, что у мамы парит голова! Надо такое название поставить, тогда будет кликбейт. А мы такие, отжигаем. Зашли в класс и ветер кончился. Вот у нас улочек. А вон там юнгена рука стучится. Андрюх, какая у нас сейчас долгота? 153-я. То есть 1200 миль строго на юг и на рифе Мария Тереза. 27 июня 1862 года трехмачтовое судно Британии из Глазго потерпело крушение в 1500 е от Патагонии в Южном Шаре. Два матроса и капитан Грант добрались до острова Добор. И Здесь, постоянно терпевые высокие лишения, они бросили этот документ под 153 градусом западной долготы и 37 градусом 11 минутной широты. Придите им на помощь, или они погибнут. Смотри, вот это Атол Суваров. Мы на него хотели зайти. У нас первоначальный план был зайти на Атол Суваров. Это в честь великого полководца русского Суворова он назван. Затем прийти вот сюда на Самуа. Здесь получить новозеландскую визу. И при хорошем раскладе, если мы получаем визу, то вот, смотри, какой был длинный путь в Новую Зеландию, чтобы вот здесь упереться сезон ураганов. А это, если нам на Самуа не дают визу Новой Зеландии то мы идем к экватору, чтобы тоже убежать от ураганов. И месяца 4 вот здесь вот где-то тусуемся. На какой как Да, вот тут Атолл Кантон, например, все шансы были проторчать 4 месяца на Атоле и их там дружно и есть кокосы Мы говорим про то, что у нас есть две возможности. И мы рисуем третью. Можем пойти вот сюда. Мы идем на 37 ю параллель, которая более верно, нашим любимым написана И вот здесь вот она, да, лежит. То есть здесь уже нет ничего. Здесь попадаются какие-то там одинокие рифы, которые то ли есть, то ли нет. И вот в этом, в этом фишка, то есть экспедиция вот, вот с этого начинается. Пойти туда, куда не ходит никто. Соответственно, в таком случае никакой визы Новой Зеландии мы не получим. И путь сюда нам будет заказан. Все с вами Явский. Вот смотрите, 153 градус э, западной долготы. Вот он, да. Мы сейчас практически на нем. И э, если мы ищем риф Мария Тереза, а мы его ищем, то по Жулю Верну нам нужно спуститься по 153 градусу вниз до 37 параллели. И вот здесь вот точка, тот самый риф Мария Тереза, где нашли Капитана Гранта в кино. Мы помнишь, смотрели? Да. А Вот, но на картах Адмиралтейства, почему мы его ищем как... Это же не земля там Санникова, да, которой точно не существует. Вот когда мы были маленькие, вот этот риф был обозначен на наших картах. У нас в горном Алтае, в пряничном домике, висит карта, где вот на 153, по-моему, градусе как раз Мария Терезой обозначена. Но может, а? может быть, у тебя еще в детстве висело? И в детстве, да. То есть на всех картах до 2005 -го года в России вот этот риф есть. А на Адмиралтейских картах, вот, вот на этой в частности, он обозначен вот здесь, под 136,5 градусом западной долготы, тоже на 37-й параллели. То есть если мы... И, и интернет сомневается, что этот остров существует, потому что везде вот здесь сняли со, со спутника из космоса, везде здесь глубины, там больше километра. Дескать, никаких вот здесь на 37-й параллели рифов нет. Что мы делаем тогда? Мы... Идем от координат данных Жулием Верном до точки заданной адмиралтийскими картами и проверяем, а если тут действительно речь... А сколько и здесь сейчас давай посмотрим? Миль 800 надо будет пройти. 800 миль по 37 параллели. Вот, ну, собственно, так. вот это наша экспедиционная задача. Пап, а это что за плюсы? А вот это плюсиками вот обозначено здесь еще рифы по дороге. Вот риф Марии Терезы, вот обозначен, вот я вот карандаш возьму, лучше. здесь вот плюсик. А кроме этого, здесь еще есть риф э, Вачусет, который открыт в 1899 году. Вот здесь есть безымянный риф, который открыт в 1957 году. Есть еще один риф, который, по-моему, в 1964 году открыт. И есть еще Эрнест Легуве, тоже риф называется. Он открыт тоже в начале 20 века, по-моему, в 1902 году. И вот в существовании всех вот этих вот рифов до сих пор весь мир, весь мир сомневается. Соответственно, вот задача нашей экспедиции – либо подтвердить, либо опровергнуть вот это все. То есть э, это неправда, что все географические открытия совершены. Мы можем совершить настоящее географическое открытие. Открыть новые земли. Или наоборот, подтвердить, Или что, этих земель, что этих земель здесь нету. Как поганель. Либо открыть, либо закрыть новые земли. Слушай, а вот если это типа риф, это что, вот скала торчит из моря? Потому что вот здесь Салай-Гомес обозначен типа островом, да? А он мы видели какой, помнишь, перед Паской был такой маленький островок, где мы встать не смогли и пошли дальше. Нет, ну риф это риф, это а какие-то кораллы, они могут даже из моря сильно не выдаваться. Там агранта там вся нет. Ну, могут там какие-нибудь пальмы расти, например, две. Да ладно, Марина. Или одна, как в необитаемом острове. Робинзона в мультиках показывает. Там остров пальма, вот он сидит под ней. Ждет корабля. Я, кстати, где-то видела картинку, где остров, как будто белый, как песок, она не. В нем одна пальма единственная, а под ней сидит человек. Вот, может быть, нас тут тоже кто-нибудь ждет на этом рифе. А мы в ночи не напоримся на эти рифы? Вот, нет, что еще? Ну, вот, когда мы по 37-й параллели пойдем, тоже вот так вот. А вдруг он там где-то посредине. Ну, у нас есть радар, которым будем пользоваться. Плюс будем вахтенного отправлять на мачту, слушать прибой. Кто Каждую ночь. Кто ночью будет сидеть на мачте? Ну, Настя. Кто еще? Матрос? Потом папа, потом... Здесь вот та таики, да? Ага. Прошли вот так, вот так, сейчас здесь. И потом пойдем вот до сюда. Но по дороге должны зайти вот сюда. А это что? Вот это тарифы, которые неизвестно, есть тут или нет А ну, это ты плюсик не... ставит. Нет, это там нарисовано, что вот это рифы. Ну и. Значит, ночью будем с радаром идти а. Ну как, то есть, когда на 37 выйдем, тогда будем с радаром идти Когда мы... на 30 выйдем мы сначала пойдем вот к этому рифу. А, просто мы его вообще не включаем Короче, мы пойдем здесь рифы искать, вот здесь. Психи. Водим великие открыватели. Точно. То есть наверняка что-то из этих вот тут есть. То есть они возможно, прям точно есть. Возможно. Ну и точно есть или, или возможно? возможно? Возможно. Они, есть какой-нибудь у них перевод? Ну нет, я думаю, что это фамилии людей, которые их открыли. Мне что это Эрнест Легувей, это же человек какой -то. В 1902 году открыл этот риф. Что он там делал? Такой же, как мы в капитана Гранта искал. Вот э, мы от Таити отошли немного в сторону Бороборы, и от Бороборы пошли в сторону этого Сувара, где-то Мельсто, наверное, прошли. А потом некоторые из нас сошли с ума, и мы повернули на юг. Вы сейчас хоть понимаете, на самом деле, что мы переходим в такой серьезный статус настоящей экспедиции впереди нас вот только некие рифы да наша экспедиционная задача понять есть они тут или нет на самом деле сделать скриншот своих э, координат поснимать что снаружи вокруг ничего нету кроме моря или там вот он риф и вот от него волны разбиваются а может мы даже к нему подошли близко или не подошли потому что не можем потому что он Опасный риф. Вот как-то так. Круто! Мы идем сюда. Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть в наших новых выпусках. вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.